Копируется ссылка. Копируется ссылку. Ссылку я скопировал. Я даже не репостил. У меня все есть. Мне ничего не надо. Он меня чисто лайкнул. Как пойдет. Так, поехали. Рандомный розыгрыш начать. Так, пост. Проявившая активность. Не учитывать розыгрыша меня далее. Репосты. Галочку снимаю. Правильно, чат? Ну, по-моему, правильно. Угу. Угу, угу. Сколько было там репостовших? Ну так чисто ради интереса. 181. А, ну. Что толку репостить сейчас Если в момент выбора победителя Вы должны стоять в сообществе На вашей странице должен присутствовать данный пост Который добавлен не менее чем за один день До самого розыгрыша То есть все что было добавлено С 28 вечером Это уже учитываться как бы не будет Ну вот Поехали Сколько определили победителей Три Поехали Я сейчас буду чекать их Угу ну-го. Раз, два, три. Я чекну без экрана этих людей. Ну, вот типа, чекай. Павел, Евгения, Виталий. Вот Павел. Нормальный репост. Подписка есть. Дата регистрации. Я проверил дату регистрации. Типа, окей. Нормально. Страница 7 месяцев. Годно. Дальше Евгения. Тут нормально все. Реп... Ну, репост своевременный Подписка есть, даже на мою есть Хотя, ну, вообще не просил этого Дальше Виталий, ну, поздний репост Сейчас просто, типа, на третье место Реролл И все, поехали Реролл на третье место Так это вот получается на третье место, это 26 января, подписка есть, ну и все, 28 января 2015 года, первое добавленное сообщение, первое добавленное фото, ну все получается, что значит, это закрыть, это закрыть, это сюда, это получается победитель тайм-карты это получается победитель трансмога, а это получается победитель питомца. Ну все, сейчас напишу им.